Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на канал Акигай, и сегодня у нас в гостях Ридван с канала Генезис. Это очень опытный человек в своей сфере, я его крайне уважаю, и сегодня он с нами поделится полезной для вас информацией. Это человек, который приносит в нашу сферу такую атмосферу товарищества, дружелюбия, и тем самым все хотят делиться с друг с другом опытом. Я считаю, что у него это прекрасно получается. Обязательно также подписывайтесь на его канал, ссылочка будет в описании, там вы найдете множество интересных и полезных для вас разборов. Итак, я передаю слово Ридвану. сегодня он будет нам вещать. Сереж, приветствую тебя, приветствую твоих зрителей, всем огромный привет, спасибо большое за приглашение, Сереж, огромное спасибо, очень приятно, что много-много ребят идут на такой контакт, дружат, общаются, делятся опытом, говорят друг с другом на интересующие их темы. Это не может не радовать, естественно, придает сообществу больше позитива, больше такого товарищеского отношения. Люди, естественно, находят себе хороших друзей, товарищей с помощью интернета. Интернет у нас сейчас все практически. И очень-очень и -очень рад тому, что я у тебя на канале. Сейчас могу, имею возможность говорить своими зрителями, с тобой. Да, зрителями, конечно, через комментарии. Я очень постараюсь поддержать, ответить в дальнейшем. И, естественно, буду, буду очень рад в будущем создавать такой вот большой-большой товарищеский, дружеский контент, который будет нам полезен всем абсолютно. И очень рад тому, что у тебя канал развивается, растет. Мне это не безразлично, я очень-очень хочу, чтобы твой канал развивался и рос, потому что люди тебя очень сильно уважают, любят. Это видно по окружению твоего канала. Ну и непосредственно мы также тебя уважаем. Я непосредственно большую часть именно своего внимания отвожу и твоему каналу для того, чтобы наблюдать, как это все развивается, растет, как растет твой успех. И хочу, чтобы наш успех рос у всех, Он был и в профите, и в деньгах, и в удачах, и в здоровье. Так что большое спасибо, Сереж, очень-очень рад. И тебе я большое много... спасибо. Я также спасибо. желаю, чтобы твой канал тоже развивался. Спасибо, спасибо Мы большое. Мы все вместе росли. Сегодня я бы хотел немножко зрителям рассказать, то есть немножко не прибегая к графикам, а, графики у нас будут, я думаю, но больше отчасти я бы хотел бы рассказать о рыночных пузырях. А, когда я впервые открыл свой канал, да, то есть создал, у меня были первые ролики именно о рыночных пузырях. То есть, ребят, мы говорили о тогда возможной, возможном росте цены, да, то есть, что это не окончание и есть еще возможности роста. Но также глобально затрагивалась тема рыночных пузырей, что рыночные пузыри раздуваются, они также сдуваются. И не нужно забывать, что мы сейчас находимся практически на пике рыночного пузыря. И что на криптовалютном рынке, и что на фондовом рынке. Макроэкономическая ситуация в мире в целом, она не совсем хорошая. Многие сейчас, к сожалению, слышат о криптовалютах и, естественно, приходят в этот рынок за быстрой прибылью, чтобы заработать, сделать на этом большие деньги, строят планы. У людей есть, естественно, такое понимание, как я быстренько заработаю, сделаю себе новый автомобиль, получу себе новую квартиру, кто-то закладывает, средства, так скажем, в кредит свои дома, машины. И, к сожалению, это очень печально. Печально это потому, что это все всегда происходит именно на пике цен. И у каждого рыночного пузыря есть определенные фазы. Мы сейчас находимся в фазе кульминации, грубо говоря, когда рынок уже идет в кульминирующий импульс. И, соответственно, именно эта фаза зазывает в себя очень-очень много участников, к сожалению, новых участников с новыми деньгами, и это все заканчивается печально. Так было в 2017 году, так было и в 2014 году, и так было в 2008 году, когда у нас на рынке акций у нас были очень такие высокие максимумы, да. И также было в 2000 году, когда на пике рыночного пузыря доткомов интернет-компании были на шуму у всех, так скажем, да, стоял такой большой-большой шум насчет этого, что это будущее технологии. Рыночный пузырь был настолько раздут, что падал он на 85% цены. Это на фондовом рынке. Криптовалюты, ребята, это такой свежий рынок, который еще только-только в стадии развития. Он очень интересный, он очень профитный, там есть большие деньги, очень большие деньги, но все зависит от того, в какой фазе ты приходишь в рынок. Когда на рынке будет самое выгодное время для инвестиций, это самый хороший подходящий момент – вложить средства, дождаться и, естественно, получить свою прибыль. Но ни в коем случае не поддаваться эйфории в данный момент на рынке. Много новых зрителей смотрит тебя, Сережа смотрит меня. И, к сожалению, они также, так скажем, подвержены вот этой эйфории, эмоциям. Я тоже подвергаюсь эмоциям, у меня тоже есть эмоции, но их нужно контролировать. Естественно, определенный опыт приходит, когда люди находятся на пике рыночного пузыря, получают большие убытки и понимают, вот что бы было, если бы я пришел сейчас, а не тогда. Поэтому, ребят, ни в коем случае не лезьте в кредиты, не берите взайм, взаймы средства для того, чтобы купить криптовалюту и, естественно, на этом заработать сейчас. У вас будут еще хорошие моменты, моменты когда рынок даст... Оч грубо говоря, такую вот самую хорошую возможность для входа в рынок, где вы получите колоссальное вознаграждение в будущем, но не сейчас. Поэтому сейчас у нас есть возможности роста, они есть, но они ограничены. Они ограничены динамикой, процентным соотношением. То есть это не будет как в предыдущей импульсной волне, когда биткоин с 3000 пошел на 65 тысяч долларов. Да, это может быть на 100% роста. Должны понимать, да, это 100% роста, но какие будут риски в обратную сторону рыночного пузыря. И, соответственно, это может быть и 300% на альткоинах, и 400%, но какой будет разворот ниже, он будет лачебный. Я думаю, что альткоины, большинство альткоинов, они уйдут очень глубоко. И вот эта фаза, в фазе, в которой мы сейчас находимся по альткоинам, определенные альткоины уже вышли из нее, ее можно назвать фазой сжатия, когда мы уже 250 дней находимся, вот у нас есть такой вот боковик, где мы пилимся, а потом импульсом выходит инструмент из этого спила, и, соответственно, мы с вами видим э, кульминирующие импульсы. В процентном соотношении они могут быть и от 300-400%, в зависимости от альткоина, от ее хайпа, от той же ликвидности, которая в нее входит. Поэтому мы должны быть аккуратными, мы должны быть... Э, так скажем, не в эйфории, э, подходить к этому всему, а более с холодной головой, обдуманными действиями, с, э, так скажем, торговым планом к определенной идее и, соответственно, дожидаться более выгодного времени для входа в рынок. Я думаю, будут возможности. 2022 год, я думаю, Сереж, у нас будет не совсем актуальный в бычьем рынке, но все покажет время, и также хотел бы призвать ребят для того, чтобы они были аккуратными, придя в рынок сейчас. Я немножко хотел бы показать еще монитор. Да, конечно. И, естественно, не на словах, а на графиках, это все попытаться объяснить. Давайте вот пройдем на график, ребята, и посмотрим на индексах. Индекс NASDAQ. Соответственно, что мы видим? Мы видим, что у нас есть очень долгосрочный бычий рынок, который длится еще с 2008 года. То есть у нас в 2008 году был минимум, и, соответственно, с 2008 года мы находимся вот в таком вот восходящем глобальном росте. Естественно, это также цикл роста, это также денежный пузырь, который, естественно, раздувается. И перед, естественно, ростом, когда у нас был коронавирус, у нас было вот такое вот вытряхивание, и дальше рынок просто полетел. Полетел он очень-очень быстро, на очень много, и мы находимся практически в фазе, где идем в кульминацию. Я думаю, что это еще не предел, у нас есть еще возможности неплохие, но запас хода... И за адекватность коррекции я бы, естественно, придерживался. Да? То есть невозможно так, чтобы рынок рос постоянно, всегда. Плюс нужно учитывать макроэкономическую ситуацию в мире в целом. Это а, определенные а, возможности, которые у нас могут быть впереди. А, мы их не должны игнорировать, да? и эти возможности нужно будет применять. Если мы говорим о рыночных пузырях, значит, у нас есть определенный вид риска. Когда цены растут, и у нас находятся цены намного выше, чем они были в прошлом году, это у нас такой определенный ценовой диапазон, где у нас риски завышаются. То есть у нас риски э, намного больше потерять, чем, естественно, заработать. А тут у нас есть по коррекции возможности входа в рынок для того, чтобы в будущем поймать очень хороший импульс роста. И вот это, ребята, самое выгодное время для инвестиций, есть хороший, так скажем, ценовой диапазон, где мы можем более спокойно принимать агрессивную сторону покупателя, нежели продавца или того человека, который со стороны наблюдает за рынком. Рыночные пузыри есть везде. Они есть и на криптовалютном, и на фондовом, мы с вами уже сказали. Поэтому принимаем аккуратную сторону, так скажем, наблюдателя сейчас, да, если есть криптовалюта, которая куплена ранее, ее стоит держать, но понимать риски, то есть где ее реализовывать, каким образом, на сколько процентов выходить из криптовалюты и находиться в стейблкоинах. Возвращаюсь опять же к графику, но уже к криптовалютам. Давайте возьмем рыночную капитализацию. Рыночную капитализацию, давайте включим логарифмический график. Что мы видим, ребят? Мы видим, что у нас есть очень хорошая аккумуляция, удлиненный динамичный импульс, коррекционная импульсная волна перед стартом финальной кульминации. Естественно, уже практически мы обновили максимум предыдущий, и идем в таком вот неплохом тренде восходящем, глобальном, локальном, но. Это все близится к определенному концу. Я думаю, что скоро, к концу этого года, мы завершим этот цикл роста И все у нас э, перевернется в обратную сторону. То есть, соответственно, начнется медвежья фаза рынка. Она будет через определенные сигналы. То есть нельзя определить пик вершины и говорить с уверенностью, что вершина будет там. Есть предполагаемые значения, которые будут, естественно, для нас определенным показателем для принятия решения. И вот когда рынок достигнет этих определенных показателей, о которых мы сейчас поговорим, это 3,6 триллиона, очень оптимистичная цель, 4,2 триллиона долларов, я думаю, где-то тут у нас закончится пик рынка. Я ориентируюсь больше на консервативную цель, это 3,6, где отвел на биткоин свыше полутора триллиона долларов, 800 850-900 миллиардов в эфир, и около полутора 16 триллионов я отвожу на альткоины, которые у нас есть суммарно. Поэтому, ребят, нужно быть очень аккуратным. Я думаю, что возможности у нас будут неплохие в будущем, но сейчас нам стоит принимать более защитную сторону своего депозита, чем более агрессивную сторону покупать себя. Ни в коем случае не лезть в кредиты, самое главное. Если у вас нет криптовалюты, вы сейчас услышали, они пришли на рынок и вас держит это чувство заработать, ни в коем случае откажите себе, примите в сторону ждуна, так скажем, это немножко некорректно, но лучше ждать. Ждать самое выгодное время, за это время копить капитал для того, чтобы в будущем иметь возможность, когда рынок даст эти возможности, войти в него и заработать, так скажем, следующему рыночному циклу. Это было и в 2017 году, как вы видите, это было и в предыдущих, так скажем, циклах, и, соответственно, вполне вероятно, оно будет и в текущем цикле. И э, когда было, естественно, сложное время, Сереж, когда мы находились в, в мае в падении, в коррекции, у нас она была очень агрессивная, многие участники, как раз-таки новички, приходили именно в этот момент. И для этих людей это был самый сложный период. То есть сейчас-то они поспокойнее, да, но это был самый сложный период. И представьте себе, что сейчас будет приходить на рынок еще больше людей, которые э, в попытке заработать начнут гнаться за этой прибылью, но, к сожалению, рынок не предрасполагает себе такие возможности. Есть некий процент, большинство еще могут заработать, там 150-200%, радоваться тому, не понимая, не фиксируя. Но это так быстро может закончиться, что и времени на то, чтобы обдумать, не хватит, не останется. А рынок любит очень, так скажем, стойких людей, которые могут в моменте принимать очень правильные решения, исходя от того, какой у них торговый план. А когда новичок, он не готов к этому всему, он не знает, что такое торговый план, он не знает, как себя вести в тот или иной момент. И поэтому я бы хотел немножко вот, естественно, затрагивать эту тему почаще, на пике рыночного пузыря, дабы, чтобы ребята были аккуратными. Те, кто уже от года и выше там на рынке, они, естественно, знают уже немножко опытней от тех новичков, которые пришли сейчас, приходят или даже пришли где-то в мае. Вот. И мы, как с а, Сергеем, люди, а, где рассказываем на своих каналах о криптовалютах, да, также должны не раз затрагивать эту тему и говорить о ней почаще, стараясь людей, а, так скажем, немножко охладить и довести до а, той темы, тенденции э, склада, так скажем, вот, этого, э, вот этой информации, э, где нужно больше читать, развиваться, готовиться, а потом потом приходить на рынок с теми свободными средствами, которые позволят в будущем пересидеть и эту фазу аккумуляции, дабы еще хорошо в нее попасть, и, естественно, в будущем забрать очень хороший профиль. Я думаю, Сереж, на сегодня все. А есть... Пара вопросиков, если ты не против. Да-да, да, конечно. Вот, смотри, тема такая, которая интересует и меня, в принципе, и моих зрителей, mm -hmm. я думаю. А, как правильно фиксировать прибыль? Можешь показать на графике, а, можешь да, буквально конечно. парочку предложений давай. сказать. Давай. Как правильно фиксировать прибыль? К примеру, давай идем сюда. Как правильно фиксировать прибыль? К примеру, после длительной коррекции я как вхожу в рынок? Я всегда жду, жду определенный выгодный сновой диапазон для входа в рынок, для формирования позиций. Если я планирую покупать что-то по определенной коррекции, да, то есть в процентном соотношении, если жду 30% коррекции, у меня есть 1000 долларов, в которые я хочу инвестировать. Я ждал 30% коррекции, рынок провалился на 55%. Внимание. Если мы говорим о глобальном тренде, я вижу, что есть определенный вектор направления, глобальный, конъюнктор да, рынка располагает в себе. Восходящий, сильный, довольно бычий тренд. Видя о том, что 30% у нас есть коррекции, я начинаю входить в рынок. Вошел. Вошел я частично. А, то есть использовал из этой 1000 долларов свои 200 долларов. Вот, купил на 200, рынок провалился дальше. Я купил еще на 200, рынок восстановился, я купил еще на 200. То есть вот этот ценовой диапазон у меня остается ценовым диапазоном, где я аккумулирую с ожиданием выхода финально кульминирующей импульсной волны. То есть, по сути, я начал снимать ролики в апреле да, с ожиданием коррекции. вот эфир как раз у меня был. Я говорил там, что я эфир буду покупать, когда он будет стоить в районе 2000 долларов. По сути, что мы увидели? Мы увидели, что эфир достигает метки 4400, Падал в цене ниже 2000 долларов, и этот ценовой диапазон был зоной, где нужно было аккумулировать. То есть от 2000 и ниже. По сути, когда эфир вышел за отметку 2 есть ценовой диапазон, мы о ней говорили. Я очень часто призывал своих зрителей по удвоению сокрывать 50% процентов своей позиции, потому что мы идем в кульминирующий волне. И когда цена достигла вот этого диапазона, то есть все позиции были аккумулированы здесь, достигла этого ценового диапазона, здесь нужно было фиксировать 50%, к примеру, по удвоению, а здесь у нас практически на альткоинах было не то что удвоение, оно было и утроением, то есть 300%, 350%. Вот закрывая 50% своей позиции, ты имеешь возможности пересидеть вот эту локальную коррекцию, потому что она ожидалась, она ожидалась. И ты можешь по новой аккумулировать эти 50, которые ты фиксировал на данном ценовом диапазоне с целью забрать импульс еще выше, дальше, больше. И это тебе дает больше уверенности, оно тебе дает больше спокойствия. Что происходит дальше? Ты видишь импульс, мы выходим за отдыха, выход за отдыха это блок продавца, фиксируешь еще, так скажем, 25 Вставляешь остальные 25 и дожидаешься следующего импульса, где ты будешь закрывать. И по ходу этого роста, то есть, аккумулируя здесь объемы, ты начинаешь распродаваться по ходу роста. Ты тем самым обезопасил себя и тем самым заработал на этом. Почему? Потому что основная фаза, где деньги уже заработаны, пройдена, Сережа. Вот она. Этот импульс может быть и усеченным, этот импульс может быть, грубо говоря, выйти за пределы предыдущего АТХ, завершить свой цикл роста здесь и разворачиваясь идти в медвежий фаз рынка. Вот о чем призыв. Призыв в том, что это не фаза, где ты зарабатываешь большие деньги. Вот она. Вот этот, так скажем, основой диапазон от 3000 до 65, он являлся самым динамичным, удлиненным, где, естественно, была заработана заработано в основном та сумма, которую сделали Игроки, придя на рынок с 2018-2019 года в фазе, где у нас была очень-очень долгосрочная, долгая аккумуляция. И здесь мы уже идем в кульминации, посмотри на динамику, то есть динамик уже слабевает. Да, то есть вот у нас предыдущий импульс, который был э, после довольно длительного медвежьего рынка. У нас очень схожая аналогия с этим импульсом и в процентном соотношении. Я думаю, может быть, она будет, конечно, отличаться. Я жду от 75 до 85 тысяч долларов за биткоин. Естественно, жду завершения этого цикла. Также мы видим след умных денег, так скажем, через сложные коррекционные импульсы у нас эти идут. И мы видим... Того же самого Вайков, да, то есть, где у нас есть распределение, аккумуляции, мы уходим практически очень неплохо через эти э, аккумуляции, распределение. То, что у нас было на пике, мы долго нас держали практически, вот у нас средняя цена была сколько? 58 тысяч долларов. Нас держали практически с февраля по май. Мы долго здесь стояли, здесь распродались большие объемы, задали импульс. Аккумулировали, вывели импульс практически тем же значением, мы находимся на ДТХ. Поэтому, ребят, след умных денег он здесь виден, он здесь есть, и здесь не поведут всех на 100 150 тысяч долларов, чтобы зарабатывать. Быть консервативным, держаться за голову, чтобы она была холодная. Распродать объемы частично, так скажем, закрываясь. Опять же, в процентном соотношении сделки. То есть ты аккумулировал в хорошем ценовом диапазоне, где в комфортном тебе. У тебя есть возможность удержать позицию, естественно, по ходу импульса необходимо закрываться. Вот, к примеру, я вел XRP. Да, где она? Вот она. То есть я ввел XRP еще с 55. То есть она падала в цене 55. Были ожидания импульса на доллар 40. Коррекция в район 90 центов, да? то есть возврат к отметке доллар 20, коррекция и, естественно, выход в финальный пульминирующий импульс. У меня получилось саккумулировать объемы здесь, да, и теперь я в режиме ожидания. У меня есть цена, зайдя под которую на недельном или месячном закрытии, я откажусь от свои позиции, приму эти риски и закрою позицию в убыток. Он будет не катастрофический для меня, но есть торговый план, которого я придерживаюсь. И реализация этого плана практически прошла свыше 65%, то есть от плана, который изначально был. И осталось реализовать идею, я думаю, что мы завершим все же в кульминации, кульминирующий импульс мы увидим. И, естественно, здесь, выйдя за пределы отдыха, я начну распродавать свои объемы частично. Здесь 50, здесь, допустим, 25, и на финальный импульс я ставлю 25%. Вот таким вот образом я закроюсь. Да, есть консервативная цель 2,83.50, есть оптимистичная цель, да, намного выше. Но а, цена может и не достигнуть этих значений. Понимаешь? И... Я увеличил объемы для того, чтобы снизить процентное соотношение. То есть мне не нужно уже 300%, мне нужно 100% для того, чтобы этот профит меня устроил. И приняв это решение, я, естественно, увеличил свои объемы. А в последующем постараться забрать такой неплохой вот импульс. И с фиксацией, выйдя за АТХ, потом частично на отметках выше 2 долларов, закрывая позицию, так скажем, дробно, и принимая сторону более безопасную для своего депозита, дожидаясь времени самого выгодного для покупки. Я думаю, что после того, когда мы достигнем пик по рынку, у нас первая коррекционная волна, она будет очень жесткая, она будет очень болезненная, ударит по рынку очень сильно, и у нас еще будут возможности поймать еще один неплохой импульс последующем ломку. Да, так скажем, на технический отскок перед тем, как загонят рынок в замок. То есть, по сути, как ведут рынок, чтобы распродать эти объемы, которые были аккумулированы. Вот они, допустим, выход, мы видим импульс, далее мы видим завершение этой кульминации, вот этот импульс очень болезненно, бьет по рынку кстати, сильно. Далее восстанавливается рынок, да, технический отскок, загоняет вот такой вот замок, и выход из этого замка отсутствует. И гонят рынок намного-намного ниже. Таким вот образом. Медвежья фаза. И я думаю, что это не будет за месяц, за два, за три. Это будет намного дольше, намного больше. Альткоин, я помню, с 9 марта, с 12 марта, извиняюсь, с 20 -го года находится в исходящем будущем глобально. А биткоин у нас берет свое начало еще с декабря. То есть где декабрь? Май 19, ноябрь, декабрь. То есть вот это декабрь. Посмотрите, что было с альткоинами, то есть такими как XRP. Они стояли в этом боковике, пока биткоин рос с 3000 до 14. Это он валился, а XRP обновило дно. Да, и тренд он свой берет именно а, с марта. То есть он еще не завершен, этот цикл роста. Мы видим, видим в нем импульс, видим в нем потенциал этого импульса. И поэтому... Принято решение, которое даст мне определенные возможности и по фиксации, так скажем, прибыли, частично распродавая эти объемы, и постараться забрать этот импульс. В процентном соотношении я его немножко снизил, то есть я не жду 300-400%, я жду 100-150%, для меня это очень большая прибыль, и, естественно, я покину после рынок, Буду стоять в стороне, дожидаться более выгодного временного диапазона для входа. Вот такие дела, Сережа. Спасибо большое. И последний, прямо небольшой вопросик. Mm -hmm. а как ты считаешь, стоит ли вот тем, кто недавно пришел на этот рынок, шортить медвежий рынок, или же все-таки стоит дожидаться именно падения и постепенно его откупать? Ну смотри, ни в коем случае шортить нельзя. Почему? Потому что если он только пришел на рынок, он даже не должен понимать, что такое шорт. А, ни в коем случае не лезьте в кредитное плечо, ребята. Да? То есть средства займные, на которые вы торгуете, они могут быть, ну, понимаете, да, То, когда ты берешь кредитное плечо X1, у тебя есть доллар, ты берешь еще один доллар сверху, у тебя риск уже увеличивается, да? То есть э, свой доллар ты можешь потерять там на 50%, на 80%, а у тебя здесь нет таких возможностей. А когда ты берешь кредитное плечо X2 или X3, у тебя уже увеличивается на 3-4 раза больше твои риски. То есть один к трем, 1 к четырем. Ну, нужно понимать, если к доллару берешь ты 3, падение будет, на какой процент он должен снизиться, чтобы человек мог потерять эти средства. Ну или цена может в обратную сторону, против его шартовой позиции пойти. Если это новичок, он тем более не понимает, что такое шартить рынок. Ему не стоит лезть, потому что большинство, к сожалению, бегут сразу именно на фьючерсы для того, чтобы зашортить, долговать и так далее. В любом случае придерживаться спот, ни в коем случае ничего не шартить, дожидаться выгодного времени для аккумуляции своей позиции, копить средства, дожидаться самый выгодный ценовой диапазон для покупки. Я думаю, что альткоины снизится в цене от 85 до 90%. Вполне вероятно. И вот, вот этот ценовой диапазон от 85 до 95 будет для них очень хорошей ценой для входа в рынок. Теперь давайте я вам покажу, ребята. Вот, да? вот есть такая новая криптовалюта, которая в этом цикле у нас появилась на рынке. Довольно интересная. Называется Harmony. Вот она прошла аккумуляцию. Длинная динамичный импульс, коррекционная волна и финально кульминирующий импульс. Я ее вел с вот этого ценового диапазона с 4 центов. С ожиданиями в район 55. Дал ребятам консервативную цель в районе 36 на выход. 38 центов она достигла. Ребята вышли, перелили свой профит в XRP. Здесь уже пройден этот импульс. Да. Что мы можем ожидать? Запомните вот эту финальную, так скажем, коррекционную импульсную волну вниз. Перед вот этим ростом. Да. Что мы видим? Мы можем увидеть еще одну небольшую импульсную волну выше. Далее. Падение, то есть первая импульсная волна, технический отскок и, естественно, уход в фазы рынка. Что мы увидим? Мы увидим уход цены намного ниже вот, вот этого ценового диапазона. Запомните вот этот вот. И это является одним единым рыночным циклом, да, то есть завершенным, где есть у нас аккумуляция, линьонный динамичный импульс, кульминация и, естественно, фаза медвежьего рынка, которая во временном интервале может занимать намного больше, дольше времени, чем предыдущие вот эти коррекционные импульсы. Мы увидим также, да, я, давайте приведу пример, на эфире, например. Давайте откроем эфир и посмотрим на эфире. На Не там есть вся история продолжительная. Что мы видим, ребят? Обращаю ваше внимание. Мы видим очень хороший импульс, да, такую фазу сжать перед выходом кульминации. И посмотрите, перед вот этим финальным импульсом цена... Очень хорошо и стояло, был выход в кульминацию, и рынок погрузился в фаз медвежьего рынка. Мы пришли намного ниже, чем мы были перед, так скажем, вот этим боковым движением, когда у нас еще не было вот этого кульминирующего импульса, но рынок пришел намного ниже. А в процентном соотношении, ребят, чтобы вы понимали, это было 95%. Понимаете? Откройте любой инструмент, и вы увидите аналогичную картину. Вполне, так скажем, вероятные вероятной сейчас у нас находятся те же самые альткоины, которые появились в этом цикле. Это Салана, например, да, то есть на ней есть еще рост, это не очень даже хорошо, но чем это может завершиться и во что это может перелиться, это может быть, ребята, после завершения довольно длительный медвежий рынок, когда цена уйдет намного ниже предыдущих вот этих ценовых зон. И это будет хорошей ценой для аккумуляции. Большинство альткоинов, ну, если эфир уходил на 95%, биткоин на 85%, многие могут сказать, да, цикл меняется и так далее. Нет, ребят, все мы, скорее всего, увидим в той же аналогии. И, соответственно, будут еще те ценовые диапазоны, где большинство людей капитулирует, а придут те новые участники, которые к этому времени подготовят свой капитал, подготовят свой, так скажем, Склад этих знаний, когда за время паз медвежьего рынка они смогли, естественно, его накопить для себя. Да? То есть вот мы видим инструменты, откройте любой инструмент, и вы увидите аналогию. Вот он, ДОТ, например. Что мы видим на ДОТ? Мы видим импульс, и мы видим продолжение. То есть мы видим коррекцию, мы видим продолжение этого импульса, и вполне вероятно, что следующая коррекционная волна будет намного ниже, чем вот. Вот этот ценовой диапазон, который сейчас у нас был перед, так скажем, ростом. Так что предлагаю принимать более защитную сторону своего депозита, когда у нас цены уже будут на максимальных значениях, выше предыдущих максимумов и так далее. И дожидаться более выгодного времени для инвестиций в будущем, принимать больше для новичков в сторону. Инвестора, да, и на определенную часть вашего депозита учиться, так скажем, трейдить, запирать определенный трейд. Но ни в коем случае не использовать весь депозит для торговли. Спасибо большое, Редван. Я очень хотел, чтобы люди это услышали. И думаю, что на сегодня можно заканчивать потихоньку. Друзья, друзья, обязательно подписывайтесь на канал Редван. Ссылочка будет в описании. Там вы найдете еще много всего интересного и полезного для вас. И на сегодня мы с вами прощаемся. Я всем желаю всего самого лучшего, всем профита и передаю последнее слово Редвану. Ребят, всем огромное спасибо. Сереж, тебе огромное спасибо зрителям твоего крепкого здоровья. Скоро будет Новый год. Я желаю, что новый наш 2022 год начался, так скажем, хорошо. Но для рынков это может быть немножко плохо. Но для нас это будет некой возможностью в будущем, которую мы можем использовать. Будьте аккуратны, так скажем, следите за собой, развивайтесь, учите, читайте книжки. Книжки переливаются в практику, практика переливается в результат. Естественно, этот результат будет радовать вас. Всем еще раз спасибо. Сереж, тебе спасибо. До скорой встречи. Всем пока.